На что только не пойдут люди, лишь бы прославиться. Особо развитые индивидуумы готовы даже лишиться рук, лишь бы побывать в лучах мимолетной славы и заработать легких денег. Каких только фриков не видела железное сообщество, но настолько отбитых людей, как Кирилл Терешин, пока что не наблюдалось. Мы, конечно, видели много пацанов, которые фотошопили свои фотографии и, типа, не полились. Но интересно, сколько раз нужно было упасть с турника, чтобы додуматься колоть синтол. Да еще и в таких количествах. Я ебашу мне температура под 40 я Конечно, и на Олимпии многие именитые спортсмены используют подобные препараты, чтобы скрыть свои недостатки. Многие сколотили целое состояние на образе огромного фрика с большими руками. И если у Ричи было не настолько заметно, и он всячески открещивался от вмешательства извне, то находятся и самые отбитые кадры, которые не только в открытую в этом признаются, но еще и чрезмерно верят в себя. Но все это, конечно, до поры до времени, пока не начнут гнить или окажутся без пары конечно, я думаю, все увидели этого парня. В последнее время его популярность в социальных сетях набирает обороты. Я никак не оправдываю, не призываю а, к использованию синтола. Синтол это такой продукт, который используется профессиональными атлетами. И я не осуждаю никого, да, кто его использует, потому что в профессиональном спорте, ну, видимо, сейчас это скорее данность, да, какая-то такая вот реальность такого вида спорта, как бодибилдинг. Но когда этой ерундой начинают заниматься неокрепшие умы, да, молодые ребята, у которых еще детство в жопе играет и у которых чувство максимализма просто зашкаливает, ну, это приводит к необратимым последствиям. Вот на примере этого человека, руки-базуки, ну, нет будущего этого человека, как минимум он останется без рук, если вовремя остановится и примет меры. Максимум мы ну, просто потеряем еще одного человека, на планете земля. Не самого разумного, но тем не менее. Не делайте ошибок, не надо ничего там себя колоть, ничего использовать. Форму для жизни можно сделать без использования каких-либо добавок, препаратов и так далее. Ну а удел профессионалов, это удел профессионалов. Пусть уже там каждый сам решает, что ему делать. После парочки уколов руки пацана действительно стали больше. Лучше бы он в голову себе колол. И собираюсь в глаза, как бы краской залить яблоки, чтобы глаз другой был. Хотя, это вряд ли помогло бы. Пораскинув своими крошечными мозгами, он решил хайпануть на этом, собирая просмотры и попутно приторговывая этими препаратами. У меня люди максимум брали это литр. Очень хочется посмотреть на людей, которые поверили и купили эту продукцию. Как и любой умственно отсталый дегенерат, Терешин попал в поле зрения НТВ и сорвал банк. Теперь он звезда, о которой пишет каждая желтая газетенка и каждый паблик. Вот есть незадача. Слава пройдет, народным артистом он не станет. И все о нем забудут в самое ближайшее время. Но парниша это глубоко похер, и он продолжает засаживать в свою бицуху все больше и больше дерьма. Сейчас его рука уже больше 60 сантиметров. Как и любой интернет-боец, он резок и силен. И собирается таким образом накачать еще и ноги. Ну все, держись, в биграми. Вот оно такое твердое должно быть. Да, оно застывает, там со временем превращается в бетон. Как бетон. бетон. И остается там всю жизнь. И если раньше люди советовали ему остановиться и подумать о здоровье и жизни, то теперь многим интересно, чем же закончится его история и насколько летальным будет исход. В любом случае, даже если он не одумается и ему ампутируют все конечности, он сможет претендовать на лавры Ника Вуйчича. Так что на ближайшие годы он обеспечил себя работой. Только вот стоят ли дурная слава и деньги такой жизни?